И снова здорово, дорогие друзья, вот мы продолжаем работу над телом человека. Уже разогрели, видите, раз покраснел Достаточно гиперемии. Как самочувствие -то? и будем... Замародился. Как заморозился. Как родился, да? Uh -huh. Будем его декомпрессировать. И расшатывать позвонки. Есть небольшой сколиоз в первой степени. Но это дело поправимо для достаточно молодого человека. Пока расслабляемся. терпимо так. И еще. О, хорошо. Выдыхаем. Еще раз. Так, теперь длинный большой выдох. Расслабились, расслабились. Вот сейчас мы можем похрустить. Еще раз выдох. О, и дышим спокойно. Ну как же хоть Некоторые говорят, больно, но приятно, да? Великолепно. О, договорил, зря пришел, зря пришел. Все пойдет на пользу, да? Угу. Ну, а вы, друзья, если настолько смотрите, то зря вы это делаете. Потому что многие упускаете. Надо бы здесь, надо пробовать на себе. Надо не бояться. Надо стремиться восстановиться всем телом и быть цельным человеком, цельной личностью. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег Гудин. С вас подписка, а не выезде.